Бабка с дедом ложатся в постель. Бабка деду говорит, «Дед, а дед, можно твоего мужичка-то посмотреть, дед?» «Да смотри, конечно!» Бабка, «Ух ты, а хорош!» Дед такой, «Бабка, баб, можно церковь-то твою посмотреть?» «Да, конечно, смотри! Ух ты, какая церковь! А купола-то какие!» Бабка. Дед, а дед, а не хотел бы ты в церковь сходить? Дед. Эх, бабка, я бы рад. Да там стоять надо. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.